В первой части этой программы начиналась с вопроса о том, сколько можно грешить, не теряя спасения. Попробуем вернуться к этому вопросу в свете, сказанного в предыдущих четырех частях. Прежде всего, спасение – это, на мой взгляд, не какой-то неизменный юридический статус, который тебе дан раз и навсегда. С одной стороны, да, мы уже спасены, как об этом и сказано, например, в послании к Ефесянам, 2 главе стихе 8 Благодать вы спасены». Мы уже родились свыше Дух Святой, уже в нас, и Он уже свидетельствует нашему Духу о том, что мы дети Божьи. Мы получили не просто юридический статус оправданных грешников, однако, мы приняты в семью Божью. Первенец Божий, Мессия Ишуа, теперь наш старший брат. С другой стороны, спасение – это также процесс, который идет в нашей жизни сейчас и в котором от нас ожидается наше самое активное участие. Тот же самый Павел пишет, например, такие слова. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Конечно, инициатива нашего спасения принадлежит целиком и полностью Богу. Но его цель, простите, если повторяюсь, не довести нас до небес, а сделать нас совершенными. А светить нас, сделать нас подобными своему первенцу Иешуа. Очень хорошо об этом говорит Иоанн в своем первом послании, стихи 2 и 3, в 3 главе. Да, любимые, мы уже теперь дети Бога. А какими будем, это еще не открыто. Мы знаем лишь то, что когда это откроется, мы будем подобны Ему, потому что увидим Его таким, каков Он есть. И всякий, кто возлагает на Него такие надежды, очищает себя, потому что чист Он. На мой взгляд, нам нужно более всего заботиться не о гарантированном месте на небесах и не о сохранении нашего юридического статуса, нашей оправданности, а о том, чтобы жить с Богом здесь и сейчас чтобы он был с нами. Ведь мы созданы, чтобы жить с ним. И если нам такая жизнь не нужна, то есть если он сам нам не интересен, то он не будет нам навязывать свое общество, в том числе и небеса не будет навязывать, потому что уж там ты от него никуда не денешься. Спасен тот, кто живет с Богом. И главное обетование Писания, как я его читаю, именно в этом. Я буду с тобой. Оно звучит в разных книгах Библии и в разных местах по-разному, но суть именно в этом. Таким же образом Бог может быть с нами. И что нам делать с грехом, если мы обнаруживаем его в своей жизни? Я сам еще очень далек от святости, чтобы говорить на эту тему слишком много, поэтому ограничусь лишь несколькими базовыми вещами. Прежде всего, чего нельзя делать ни в коем случае, если хочешь, чтобы Бог был с тобой? Нельзя грешить сознательно. Если мы сознательно продолжаем грешить после того, как получили знание об истине, не остается более никакой жертвы за грехи, а только вселяющий ужас ожидания суда, яростного огня, который пожрет противников. Это из Нового Завета, из послания к евреям. Мы ответственны за всякое полученное знание об истине. Те, кто равнодушен к истине, впадают в заблуждение, как об этом написано в стихах, которые вы видите сейчас на экране. В жизни с Богом преуспевают только те люди, которые твердо намерены жить по своим убеждениям, по совести, делать то, что они считают правильным. И хотя наши представления о том, что правильно, очень часто весьма искаженные, Бог в этом случае как раз-таки смотрит в первую очередь на сердце. Если человек искренне старается жить по его воле, в меру своего разумения его воли, то Бог обязательно исправит ошибки в его понимании этой самой воли. Это первое. Второе. Волю Божью нужно искать прежде всего в Писании. В прямых и ясных указаниях и примерах, которые нам даны именно как указания и как примеры для подражания. Особенно в Новом Завете, в учении и личности Ишуа. Духовная литература, традиция, дары Духа, все это может помочь нам, но лучшая помощь от них будет, если все это приведет нас к пониманию Писания. Как минимум все это должно быть обязательно сопоставлено с Писанием и испытано, проверено им. Третье. Если в попытках жить по Писанию мы обнаруживаем свою несостоятельность, это нормально. Так что тут не если обнаруживаем, а когда обнаруживаем, нужно сказать. Но задерживаться в этом месте слишком долго нельзя. Это открытие показывает, что мы на правильном пути, но радоваться все-таки рановато. Нам нужно продолжать искать Бога и Его помощи, для того, чтобы Он освободил нас от всего, что препятствует нам жить в соответствии с достигнутым нами, пониманием его воли. В первую очередь от пороков, в которых непосредственно задействовано наше тело. Во вторую от грехов, совершающихся главным образом внутри нас. Пример, успех в борьбе с пристрастием к порнографии и азартным играм вряд ли придет раньше, чем перестанешь менять женщин как перчатки и воровать. И тут, конечно, не обойтись без помощи общины и ее служителей. Четвертое. В этой борьбе за святость от нас ожидается максимум усилий, а не минимум. Сам Ишуа сказал так. Старайтесь изо всех сил пройти через узкие двери. Давид Стерн переводит, это его перевод, и он переводит эти слова лучше других, потому что греческий глагол, который в синодальном переводе переведен «подвязайтесь», означает «сражаться», «бороться», «биться», «прилагать усилия». Автор послания к Евреям пишет в том же духе. Наши собственные усилия не спасут нас, но это не означает, что секрет победы в пассивности. Секрет в сотрудничестве с Богом. Мы делаем свою часть, а он свою. И последнее. В жизни с Богом есть победы, но нет точек невозврата. Что это значит? Вот что. Лежишь в грязи, ты можешь и должен встать. Должен, потому что иначе погибнешь. Можешь, потому что есть Бог, который хочет тебе помочь, и ты у него не первый. Ты встал. Прекрасно. Благодари Бога и радуйся. Но также берегись, чтобы не упасть снова. Потому что можно упасть снова. Упасть может любой из нас в любой момент. И те, кто стоит твердо, обязаны этим прежде всего Божьей защите. Спасибо. Шалом.